Всем привет, с вами Светлана. И сегодня у нас экскурсия по ботаническому саду. Это вход. Здесь рядом небольшой рыночек с сувенирами. В битаническом саду Сухума собраны растения со всего мира, средиземноморские страны и другие. ботанического сада это огромная огромная липа которая стоит в центре у нас вот липа растут повсеместно а здесь это прям центральное произведение искусства даже камнями вот так обложено оно. очень широкая, конечно в отхвате липа кавказская на нашей экскурсии надеюсь вам понравилось всем пока пока